Are you? Are you? Я хочу что сказать это, вне зависимости от решения жюри, моя компания будет твоего финансировать твой фильм. Да? Я выделю через свою компанию миллион рублей на финансируем твоего фильма. Спасибо большое. Цена 3 кадра 4 дубль 2. Начали. Ходят тут некоторые, И а потом ложечки пропадают. Нет. Завтра, пожалуйста, тоже бутылку вина. С утра. Хорошо, что ты на экране сказал, что хорошо, а тут тебе все не нравится. Смотри! Ну, Запрете эти покои. Я хочу, чтобы в них никто более не сходил.